Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас, и пусть тот мир, который мой Господь Иисус Христос дает мне, да пребудет со всеми вами сейчас, в этот момент, и пусть Дух Его Святого Слова придет и наполнит ваш разум и ваше сердце для того, чтобы вы были Божьей славой здесь, на земле. И это великие вещи, прекрасные. Посмотрите, апостол Павел, который был преследователем и противником церкви, стал одним из самых верных его последователей. И, конечно, Дух Святой через него говорит следующие слова. Если кто во Христе Иисусе новое творение, стал новым творением, если кто во Христе Иисусе стал новым творением, новым. Все ветхое, все старое прошло, и теперь все новое. Тогда подумайте со мной сейчас, этот план Божий, проект Божий для вашей жизни. Я знаю, что сейчас вы, возможно, страдаете от боли, мучаетесь, плачете, вы чувствуете себя очень тяжело, битвы, знаете... В семьях, финансовые проблемы и так далее. Сомнения, страхи, депрессии и так далее, и так далее. Ну, будьте внимательны, посмотрите, я хочу, чтобы вы хотя бы на один момент, пока мы размышляем о Слове Божьем, отвлеклись от тела и чтобы Дух ваш отвлекся, вышел от этих вещей и начал размышлять и анализировать Божие величия. Библия говорит в Псалме, в 18 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает». Твердь. Подумайте со мной. Только чуть-чуть. Давайте посмотрим. Небеса. Небеса проповедуют Божью славу. Ты смотришь на небеса, видишь величие Божие. Солнце, которое поднимается. Настолько все прекрасно, настолько все величественно и замечательно. Но люди, которые на Бога не обращают внимания, они даже к этим вещам не имеют внимания. Но богобоязненный смотрят на небеса, на землю и восхищаются. Тогда посмотрите, если Бог создал что-то настолько великие дела, настолько великие, что сами небеса они говорят или проповедуют о том, что Бог Он прекрасен, о Его славе, и твердь, земля. Она об этом говорит, или как написано, вещает о делах рук Его, о Божьих делах, тогда они не имеют рта, языка, но они говорят о Божьем величии. Представьте, если они говорят, что Бог хочет сделать через вашу жизнь. Вы уже думали об этом? Представьте себе, что Бог хочет сделать в вашей жизни, потому что небеса, они продолжают пребывать, земля пребывает и говорит, а мы живем на земле какое-то короткое время, период, такой период, который проходит быстро, тогда все мы имеем жизнь, мы думаем, мы размышляем, мы делаем наш выбор. У нас есть право, есть привилегия на выбор между злом и добром. У нас есть это право выбора. Это то, что Адам и Ева хотели. Они этого желали. Знать как добро, так и зло. Добро они знали, но хотели зло узнать. И мы это право на выбор имеем. Мы являемся его семенем, его наследниками, Адама и Евы. И у нас это природа, которая от Адама и Евы может выбирать между добром и злом, между тем, что признавать Творца всего, Бога, как нашего Господина и Хозяина, или не признавать Его, как Господина, зависит от каждого из нас. Вы зависит от себя, а те, которые не признают, Господа Иисуса, те люди, которые Его считают своим хозяином, господином, они богобоязненны. Конечно, Дух Святой открывает. Открывает и сам Дух Святой сходит на них и делает их новыми творениями. Новыми творениями. Это то, что апостол Павел говорит. Это то, что Дух Святой учит, если кто во Христе, или те, кто во Христе, кто верит в Него, те, кто с Ним соединился в Завете, имеет с Ним этот пакт, этот Завет, брачный союз, те, кто его поставили на первое место в своей жизни, в своем сердце, они становятся новыми. Новые это новое творение, новый человек. Вот сейчас вы представьте, можете представить, если небеса и твердь вот эту величие, Божию славу показывают, всем нам мы можем глазами это наблюдать, физическими. Через э, ранее, например, э, какой-то момент, когда мы можем рассвет встречать, или с звезды по ночам, или днем, когда солнце в зените стоит. У нас привилегии наблюдать все это. Как они прославляют, как они о делах Божьих рук вещают, говорят. Представьте себе, мы которые имеем эту привилегию на выбор, на вот эту возможность делать то, что мы хотим, и мы добровольно можем признавать и прославлять Бога, Его величие. Когда мы это делаем, все это величие сходит на нас, это Творец, Он внутри нас начинает жить, и мы имеем новую жизнь новую жизнь, новые творения, новые мысли, новое сердце. Тело то же самое. Ну и зачем новое тело? Оно все равно останется здесь на земле. Но разум, интеллект, дух новый, новое сердце. Представьте себе, мы имея все это, знаете, новую, да, это как нулевой пробег. Это прекрасно написано, новое творение. И все старое, знаете, старая жизнь, грехи, все эти ошибки, все эти вещи старые, депрессия, головная боль, знаете, вот это вот постоянное беспокойство, все это, все нехорошее уже больше не существует, потому что человек становится новым творением. Поэтому апостол говорит, все новое. Тогда истинный христианин, тот, кто следует за Господом Иисусом по-настоящему, это обязательно имеет новую жизнь, должен иметь другую новую жизнь, которая отличается от всех остальных. И это Божья цель для вас. И вы скажете так, но ну, епископ, у меня есть Дух Святой. Хорошо, у тебя есть Дух Святой». И вопрос, а новые жизни есть у тебя, М -м -м, епископ, пока нет? Тогда нет Духа Святого, потому что Божий Дух, это Дух Святой, Божий Дух, не может в тебе находиться, а у тебя жизнь старая, они не совмещаются. Понимаете, о чем я говорю? «А, ну я на языках говорю, я пророчествую, неважно, что ты там говоришь, у тебя есть новая жизнь ты новые творения». Ты являешься тем, кто распространяет благоухание Христа. Ты показываешь его характер дома, на работе, на улице, в любом месте. Ты являешься этим новым творением. Мой друг, вы знаете, истина, она такая. Как бы не была тяжелой, но она освобождает, истина освобождает. Если человек не является новым творением, он не во Христе. Поэтому апостол Павел, он говорил об этих вещах тоже открыто. В Римлянном он писал, «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Не Его. Все. Именно поэтому люди так живут. И тогда вопрос, что вы хотите решить ваши проблемы? Вы хотите Ваши долги просто выплатить или освободиться от этих незначительных, знаете, вот этих маленьких проблем. Для этого нужен Дух Святой. Только Дух Святой делает все новое внутри вас. И это то, что Он мне дал, и то, что я вам даю, я делюсь с вами. Кто хочет, принимает. Кто не хочет, это ваше дело. Кто верит, аминь. Кто не верит, хорошо. Что я могу сделать? Каждый выбирает свой путь в жизни. Тогда будьте очень внимательны к этому слову. Небеса проповедуют славу Божию. И о делах руки Его вещает твердь. Божий человек... Представьте себе, если небеса и твердь вещают и говорят о Его славе и делах. Тем более те, кто очищены и освящены кровью Господа Иисуса Христа и рождены Духом, собственным Духом Божьим. Его дети, рожденные от Него по-настоящему... Они новые творения, новые творения, новые. И все, все новое. Пусть это произойдет в вашей жизни сейчас. Пусть дух жизни, дух нашего Господа Иисуса Христа сойдет на вас сейчас. Будьте свободны. От этой старой натуры, от этого состояния старого, знаете, это состояние старого человека. Будьте свободны от всего старого, и пусть придет, пусть станет у вас новое творение сейчас, сейчас, во имя Господа Иисуса Христа, для Его славы. И пусть Дух Святой скажет «Аминь» и сойдет на вас, кто верит, получает. Кто не верит, просто ждет следующего раза. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь.